здравствуйте меня зовут светлана мостовская я являюсь преподавателем и консультантом в школе базы натальи Пугачевой. Ну, наша школа занимается не только Бадзе, это школа метафизики наша школа занимается фэн-шу и, фэн и цемень так что у нас многопрофильная школа и в этом видео мы с вами поговорим о дворце о шестом дворце дворце недвижимости и пространства в прошлых видео мы с вами рассмотрели «Дворец судьбы», «Дворец братьев», «Дворец супругов», «Дворец детей», «Дворец богатства и власти». И напомню, для того, чтобы вы смогли построить свои «Дворцы судьбы», вы можете проследовать нас перейти на сайт Натальи Пугачевой, в раздел «Калькулятор БАДЗИ», ввести дату, время и место своего рождения. Особенно важен показатель времени вашего рождения, потому что 12 дворцов строятся, исходя в том числе и с часа вашего рождения» и получить расклад по 12 дворцам судьбы, где отражаются разные аспекты жизни человека. И дворец недвижимости, и этот не только дворец недвижимости, но недвижимости и пространства. Этот дворец тесно связан с материальными вопросами, да? то есть жизненным пространством, это в буквальном смысле недвижимость, в части оформления недвижимости – а также очень важно понимать, что этот дворец еще связан с пространством, где присутствуют люди. Поэтому этот дворец еще отвечает за взаимодействие человека между людьми. То есть все, что касается консультирования, психологии, отражает в себе этот дворец. И э, считается, что если дворец содержит благоприятные элементы, то человек может э, ну, в буквальном смысле обладать хорошей качественной недвижимостью, он может заниматься недвижимостью, быть риэлтором, э, быть дизайнером, э, землевладельцем. Но в то же время этот дворец касается аспекта психологии. И, соответственно, люди, у которых этот дворец благоприятен, они могут быть консультантами не только в сфере недвижимости, психологами, хорошими специалистами по фэн-шуй в том числе. Мастера говорят о том, что как проверить еще час рождения человека. Да, одна из методик. Если у человека благоприятный дворец недвижимости, то, скорее всего, к 40 годам он уже обладает какой-то собственностью до да, какой-то недвижимостью если нет то так случается иногда что у человека этот вопрос вопрос ему сложно решить и если у нас в дворце недвижимости находится как в данной конкретной карте у человека в дворце недвижимости находится вызов власти если этот вызов власти благоприятен то человек может быть архитектором экологом, человеком, который преобразуют окружающую среду, какие-то да такие значимые значимые подвижки в этой сфере производить. Если у человека стоит в дворце недвижимости элемент друзей или элемент братства, то считается, что эти люди, во-первых не любят жить одни в квартире, да? то есть, скорее всего, они будут разделять свое и жизненное пространство, и дом, где они проживают с окружающими. В принципе, если у человека благоприятный элемент братства стоит, то человек, помимо того, что ну, он вообще успешно может выстраивать взаимоотношения с людьми. Если э, у человека стоит э, грабитель богатства в э, дворце недвижимости, ну, хорошо бы он был ему полезный, то есть это не так будет сильно проявляться, но в принципе человек может столкнуться с тем, что, э, на, например, конкуренция какая-то в получении как квартиры, в получении наследства, что могут э, посягать так, на, на, него, на его и, э, собственность, да, на его... Э, материальные какие-то э, вещи, да, как то дом, земля, квартира, но в том числе еще могут быть посягательства на его жизненное пространство, да, то есть какие-то там огромное количество людей, которые хотят с ним пообщаться, то есть э, кто-то может лезть, скажем так, в его жизнь без его э, желания на это. Но это тоже признак того, что человек может выстраивать э, какие-то коммуникации если у человека стоит в дворце недвижимости дух наслаждения это говорит о том что человек может быть дизайнером интерьера ему благоприятно иметь свой дом с участком в принципе считается что если у человека дворец недвижимости благоприятный то такие люди любят красиво обставлять ну, как бы в красивом интерьере жить дизайном квартир своих заниматься и это им благоприятно если у человека в дворце недвижимости стоит склонность к богатству, то ну, действительно человек может хорошо зарабатывать. И эта склонность к богатству благоприятна, он может хорошо зарабатывать на теме недвижимости. Он может быть там риэлтором, может отели, в отелях работать, да, это будет приносить ему прибыль. Ну, вообще зарабатывать, в принципе, на сфере недвижимости, консультирования, психологии – если благоприятный элемент. Если стоит прямое богатство, то человек, и оно полезно, например, то человек может получать какой-то пассивный доход от недвижимости, то есть сдавать какие-то квартиры, дома в найм и за счет этого получать прибыль. Если в дворце недвижимости стоит убийца на седьмой позиции или экстраординарная власть, то этот человек будет обустраивать свое жизненное пространство именно так как он хочет сам да то есть вот не будет идти на поводу к чем-то будет собственно говоря как решил так и жить так и общаться с людьми так так свою квартиру собственно говоря и э, обставлять да Дизайн, дизайн, который ему нравится, будет внедрять. Если у человека стоят, стоит правильная власть э, или чиновник, то э, человек может работать в органах власти, которые занимаются, с, ну, связанных с недвижимостью, землеустройством, э, природными э, ресурсами, опять-таки на каких-то руководящих должностях, связанных вот с, со сферой э, людей, если у человека стоит касая печать в дворце недвижимости, то иногда так бывает, что человек может быть немножко не от мира всего, да, то есть у него может быть богатая внутренняя жизнь, так называемое наличие внутреннего храма, и в то же время человек может быть очень мало восприимчим к условиям окружающей среды. Да, то есть касая печать ⁇ это всегда у нас что-то такое нестандартное, нетрадиционное. И если у человека стоят ресурсы, то этот дворец полезен, то человек может, ну опять-таки мы вспоминаем о том, что дворец недвижимости – это еще дворец коммуникации, консультирования, человек может хорошо себя зарекомендовать на поприще педагогическом, обучать кого-то, воспитывать как бы других людей, и это будет у него хорошо получаться и работать в сфере фундаментальных знаний, да? то есть… Так это тоже может проявляться. Так что этот дворец достаточно важен, да, особенно для тех людей, которые консультируют. Если он полезен, то это будет получаться очень хорошо. Человек сможет донести свою точку зрения да, до своих клиентов. И, ну, конечно же, очень важно для всех, практически, для всех, да, владеть какой-то хорошей, комфортной недвижимостью, чтобы чтобы восстанавливаться, да, чтобы, как говорится, мой дом, моя крепость. Еще раз напомню, что это всего лишь какие-то совершенно небольшие вкрапления, да, в тему. 12 дворцов базы и на закрытом мастер-классе будем очень детально разбирать каждый дворец каждое божество символические звезды которые находятся в том или ином э, дворце в, считается кстати что если у человека стоит путешествующая лошадь в дворце недвижимости то человек может иметь склонность переездом да то есть менять место проживания квартиры дома контакты, да, различного рода налаживать а также дворец по дворцу недвижимости мы можем предположить когда человек может обзавестись собственным жильем когда он активируется во времени. В комбинации с другим дворцом мы можем посоветовать человеку либо вторичную, вторичную рынок недвижимости рассмотреть, либо вложиться в новостройку. То есть дворцы нам могут быть помощниками в этих техниках. И в принципе 12 дворцов это хороший инструмент, достаточный для прогнозирования. Да? Сможете ли вы заключить официальный брак, возможно ли появление детей в том или ином периоде, покупка недвижимости, переезд. Так что помимо того, что вы, открывая 12 дворцов, можете прочитать полностью характер человека, как он будет действовать в тех или иных ситуациях, вы еще можете испрогнозировать те или иные события. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и если вы хотите участвовать в закрытом мастер-классе по самой выгодной цене, по предварительной продаже, то переходите по ссылке под видео и регистрируйтесь в следующем видео мы с вами рассмотрим дворец служащего этот дворец в большей степени отвечает за работу по найму посмотрим в какой сфере человек может сделать как бы карьеру свою как наемный служащий так что встретимся в следующем видео до свидания